Давайте рассмотрим материнский капитал. У программы есть и слабые места, и недовольство способом распоряжения с сертификатом, но тем не менее эта программа работает. Так, за последние только полгода в России сертификат обналичили на сумму 137 миллиардов рублей. А как получить материнский капитал в 2019 году, мы спросим у руководителя отдела по материнскому капиталу Анны Владимировны. Подскажите, пожалуйста, как получить материнский капитал в 2019 году? Здравствуйте. Материнский капитал выдается за рождение второго ребенка в период с 2007 года по 2021 год. Сертификат выдается один раз. Небольшие изменения произойдут с 2019 года по срокам выдачи сертификата. Если сегодня вы тратите на это 30 дней, то с 2019 года на это уйдет всего 15 дней. В 2019 году материнский капитал также остается целевой программой. Это значит, что материнский капитал могут тратить только на улучшение жилищных условий. Это покупка либо строительство жилья, оплата обучения на накопительную часть пенсии матери, на адаптацию ребенка-инвалида. Каждый год народ просит разрешить тратить сертификат на покупку автомобиля, на ремонт, на оплату коммунальных услуг. Каждый раз этот вопрос поднимается, но тема остается незакрытой. Четыре человека из пяти в России используют свой сертификат на улучшение жилищных условий. Пятый на оплату образования и только единицы на пенсию – инвалидность. Выбор россиян – это улучшение жилищных условий через ипотеку либо заем, где не надо ждать, пока ребенку исполнится три года. В 2017 году правительство продлило эту программу до 2021 года. В 2018 году появились ежемесячные выплаты для семей с низким доходом. В 2019 году эти выплаты остаются. Размер выплат зависит от региона. Последняя индексация была в 2015 году. На сегодняшний день сумма сертификата составляет 453 026 рублей. Следующая индексация правительством назначена на 2020 год. Раньше были единовременные выплаты, но в 2019 году этих выплат не ожидается. Следите за нашими новостями и главное помните, что обналичивать материнский капитал можно только законным путем. А мы расскажем, как это сделать.